Дра по нем альбом, Пау, пау. Первый хит года 202. Драпа по нем альбом, беби, драпаем альбом. Бэби, я хочу, на ну, сука, беби я лечу. Драпа альбом, беби с альбом. Бэби, я хочу, хей, hey, беби я лечу. Драпа альбом, альбам, беби, с дра по нем альбам. Бэби, я хочу на ну, сука, беби я лечу. Драпаем альбом, беби, драпаем альбом. Бэби, я лечу, бэби, бэби, я лечу, яу Я хочу туда снотку саларана Я никогда не потачил, эту бэби, мама Мама захотела, маме я отдал пять. Я не хочу туда, папа свете отдал Факнула я сзади, она бэби захотела Я никогда не сказал тебе, это хайпаля Попал, этот бэй вайпау Кто-то захотел, но сука, сука, я лечу Сума я нули, теперь потачил, это бэби Плачет тректор где-то, он теперь не даван плеком. Яу треком недоволен, тогда иди на! не проваливай здесь у шой. альбом, бебий дра по альбом. Беби, я хочу, ну, сука, беби я лечу. альбом, альбом. Беби, я хочу, беби hey, я лечу. Ну, альбом, беби я лечу. альбом. Беби я лечу, беби, беби я лечу. Yo. I'm trying to dip at it